Я ждал эту посылку вечность, надеюсь, сейчас слышно из-за ветра. Друзья, привет! В моих руках находится то, над чем мы работали почти год. И когда вы спрашивали меня насчет одежды, будет ли она или нет, я подумал... А почему бы и нет? А давайте бахнем одежду. На самом деле мысли о одежде у меня были давно, я всегда хотел сделать что-то свое. Это не бренд, это просто то, что я буду носить с удовольствием. Можно назвать это в стиле мерч. Поэтому вот здесь, вот, как вы поняли, прототип футболочки. Мы решили начать именно с футболочек, потому что это более-менее универсально. Это подходит большинству людей. Мы выбирали между майкой, выбирали между футболкой и худи без рукавов. Все-таки остановились на футболке. И вот здесь наконец-таки пришла посылочка из Московской области, точнее Москвы, потому что фабрика пошива находится в Москве. Это не Китай. Мы полностью с нуля вообще создавали всю эту модельку. полностью с нуля сначала отрисовывали, потом проектировали. Это было жестко, много было проделанной работы. Конечно, можно было бы закончить гораздо быстрее. И это всего лишь первый прототип. Я не держал, не видел, не открывал. Сейчас вот пытаюсь открывать, пока все это дело говорю. И прямо сейчас на ваших глазах. Я открою, распакую, надену, примерю. И вот прям все мои ощущения, вот прям чисто объективно ощущение, как это будет чувствоваться, я сразу скажу, поделюсь с вами, потому что это как раз-таки документация истории скажем так поэтому давайте она тяжело открывается но перед тем как открыть давайте сначала скажу вообще какие основные моменты мы использовали для того чтобы сделать эту футболку то есть на что делали s 5 какой она должна быть по крайней мере во первых это вишей посадка не сказать что она должна быть прям в блипочку и за ужина, но тем не менее вишей посадка должна сохраняться во вторых это качество ткани. Как часто вас напрягает тот момент, когда вы покупаете вещь, все вроде бы круто, она такая мягенькая, красивенькая, удобная, комфортная, но после стирки она превращается в камень. Такое ощущение, что это вообще совершенно другая вещь. Здесь же, для того, чтобы это исправить, мы взяли хлопок и эластан. Эластан для того, чтобы она более-менее тянулась, не совсем прям очень сильно, но тем не менее. При этом максимально легкая, для того, чтобы она была очень-очень мягкая и очень-очень приятная ночь. Я ее уже достал. Она беленькая. Здесь нет еще ни принтов, ничего, кроме одной маленькой детальки. Пока что положу. А, это просто прототип. Самая первая версия, которую мы отшили. Всего три прототипа. Один мне, один моим двум братанам, с которыми мы все это делаем. И следующий момент, это v Вишей воротник, то есть он в таком э, v стиле скажем так. Должен быть большой, также чуть-чуть зауженные рукава, также вот здесь вот, а, сейчас вида не видно, но вот здесь вот такой должен быть плавный переход, то есть это не просто ровная такая вот болка по всем, по всему диаметру, но она идет вот таким вот плавным переходом, то есть вот здесь вот идет переход. Так, ну вроде бы ничего не забыл. Также там должна быть маленькая деталька, это бирка с логотипом, Жакардовая бирка я обожаю всякие детальки, уверен вам они тоже понравятся. Когда вы какую-то что-то распаковываете, что-то открываете, и видно, что было много уделено внимания деталям. Поэтому жакардовая бирка, связанные с этими бирками тоже отдельная история. Это вообще отшивалось на тоже другой фабрике, логотип разрабатывался тоже долго. Это вообще еще одна история. В общем, поехали. Я уже вижу бирку. А, это даже. Да, мне там положил несколько бирок-красавчиков. Окей, распаковываем, открываем. Так, бирки пока положим. Ну, кстати, первое ощущение, я трогаю эти бирки, пока что не буду показывать. А, я уже показал. Ладно. В общем, бирки. Вот такой вот, давайте я покажу поближе к камере. Логотип. Это кораблик. Почему кораблик? Если будет интересно, обязательно расскажу потом. Жаккард, мягенько, красивенько, аккуратно, сама футболочка, ребят, о хо хо, -хо. это размер Элька. блин, даже не верится на самом деле, что столько времени я мечтал о каком-то своем продукте, и вот мы не просто где-то заказали по готовому шаблону, знаете, как вот обычно бывает там с блогерами, с что кто заказывает, а полностью все-все-все с нуля отрисовывали куча-куча макетов, куча рисунков, куча идей. И остановились пока что на этом. Насколько это будет реализовано, сейчас проверим. Первый взгляд. Ткань мягкая, реально мягкая, прям очень-очень мягкая, приятная на ощупь. Швы. Пока что я не вижу ни одной торчащей где-то ниточки. Вешей винный видите? То есть они просто такой круглый. А немного вот в таком стиле. Но воротник маленький. Почему-то я думаю, что он будет больше. То есть по рисунку он должен быть больше. Поэтому это вот уже первый такой момент. В принципе, выглядит четко. Выглядит четко. Рукава рукава нормаз. Ага, бирочка. Она уже здесь, логотипчик уже есть. Давайте, я хочу промерить. Я хочу это промерить. Это первая примерочка. Да, воротник сразу чувствуется, что узкий. Кстати, пахнет. Не сказать, что она. Совсем круто пахнет, пахнет немного какой-то травой немножко. Возможно, это пахнет так хлопок, но я думаю, что нужно добавить ароматизатор туда. Опа, как она села. Я еще не вижу себя в зеркало, но я вижу себя в камере, и в принципе, в принципе, как ощущение, ребят. Выглядит, скорее всего, пока что, как обычно, стандартную футболку, но вот здесь вот должен быть такой жесткий принт жесткий принт это уже все попозже сначала а, разберемся чисто с моделькой так что мы видим переход переход есть переход вот такой вот плавненький здесь бирка кстати бирка должна быть перешита не вот здесь вот мы накосячили просто а, когда давали заказ фабрике а, точно не указали где должна была быть бирка она должна быть скорее всего где-то вот вот здесь вот нужно будет перешить сюда так, здесь получается она тоже такая немного закругленная, то есть не просто ровная. Что по воротнику? Воротник действительно маленький. Это первый косяк, который я сразу увидел, даже, наверное, второй, да. Первый косяк это воротник, второй косяк это бирка, ткань приятная. Прям реально такая мягкая, приятная, тоненькая, легкая на лето. Просто пушка. Я надеюсь, что мы успеем запустить всю эту годноту летом, как можно быстрее. Сегодня у нас 11 августа v -shape. Что по v -shape? Не могу сказать, что это какой-то v потому что она нам не висит. А должно быть как-то вот так вот. Ну, ну как-то вот, ну, не знаю. Что-то это, по-моему, не особо v -shape. У меня сейчас стали порядка в 75-74 сантиметров, Может быть, 76. Ну, где-то так вот, да? И я не могу сказать, что это прям v -shape. По рукавам, в принципе, все четко, ровно. Они не, не в облипочку, но как бы свободно. Вполне свободно. Движение... Не сколывает. Итак, общее впечатление. Давайте подумаем по 10-бальной шкале. Во-первых, нужно снять один балл как минимум за косяк с биркой. Ну, это наш косяк, но все равно как бы наш или не наш. Но тем не менее мы его снимаем. Это уже 9 из 10. Второй косяк это воротник. Это уже за воротник, я думаю, можно снять один, где-то полтора балла. Но пускай будет один балл, это будет уже 8 из 10. Дальше, что дальше? Ви-Шейп. Это, это, <laughs> это не Ви-Шейп. Я не знаю почему. Но талия, по сути, вот в этой футболке, она должна быть 85 по размерам именно талии. Возможно, ли накосячил конструктор, потому что с конструктором мы работаем отдельно, то есть фабрика отдельно, конструктор отдельно. А, возможно, никто не накосячил это. Мы, опять-таки, накосячили футболку рядом 85, и это слишком много, не знаю. Возможно, просто она слишком тянется. Кстати, она очень круто тянется. Это просто посмотрите, насколько она жестко тянется. Хотя спешу, замечать, это... Замечить, спешу заметить, это 95 на 5. То есть 95% хлопок и 5% эластан. Эластан ⁇ это такая искусственная нить, которая позволяет как раз-таки футболке тянуться, но при этом она позволяет ей круто дышать. То есть она прям почти знаете, тоненькая, четкая. То есть она позволяет быть легкой тянущийся в общем, самый топ и мягкий. Того завершает минус один получается 7 из 10. Также запах. Не сказать, что она круто пахнет. Она пахнет немного какой-то пыльный немного травой. Говорю, как есть, чтобы не было вот таких вот преувеличений как-то, да. Хотя это наш продукт, но надо работать. Надо знать, над чем работать. Надо знать, что исправлять. И надо это дело исправлять. Это самое главное. Поэтому это всего лишь первый прототип. Так что это как минимум уже 6 из 10. В качестве бирки в принципе топ. Мне нравится, все четенько тут, нет никаких, никаких почти нареканий, Единственное, что, вот эта ниточка, я не знаю, она мне бросилась в глаза, казалось бы, это мелочи, я могу просто закрыть на это глаза, но я очень сильно отношусь к деталям, очень так, трепетный, и поэтому, смотрите, сейчас я подойду. Я не знаю, видно будет, не видно, фокусируйся, фокусируйся, фоку... вот, видите вот эту ниточку? Вот, вот он, вот она эта ниточка. Я сразу ее заметил, это минус балл. Это уже 5 из 10. Я не хочу, чтобы на нашем продукте были вот такие вот ниточки. Поэтому надо это дело исправить, надо это сразу корректировать, сразу просекать на корню. Итого у нас уже есть 5 из 10. И что еще, что еще. Еще мне не совсем нравится, вот сейчас, то, что я заметил, это то, что на футболке остаются вот такие вот... Э, моменты. То есть смотрите, мы его берем, допустим, пальцем на хоп. Натягиваем, и она не разглаживается. Возможно, это цена как раз-таки за тонкость, за легкость. Возможно, нужно посмотреть еще, посоветоваться с грамотными людьми, которые в этом шаре, потому что мы абсолютно почти в этом не шаряли. Мы делали все с полного нуля, без каких-либо знаний, без всего. И это самая интересная, самая крутая часть, потому что когда ты ничего не знаешь, какой-то новый сферик, а только-только заходишь, полностью зеленый, полностью новичок. Абсолютно вообще никакие моменты Ты начинаешь разбираться, ты начинаешь понимать Офигеть, столько там всего происходит Столько всего есть А есть такие-то виды тканей, а есть их разновидность а есть такое-то плетение, есть такое плетение А еще куча поставщиков И казалось бы ткань одна, но качество разное А еще бирки Есть жаккарды, есть атласная, есть нейлону, Есть куча-куча-куча-куча Всяких вообще вещей Так, у нас получается в итоге 5 из 10 Что еще? Что еще? В принципе, как она собрана, мне нравится. По длине, мы ее сделали не совсем длинной, не совсем короткой. То есть, в принципе, по длине все четко, ровно, красиво. Следующим, скорее всего, этапом, мы доработаем талию, бирки. Ну, в общем, попытаемся исправить все эти аспекты, кроме аромата. Потому что аромат добавляется уже чуть позже. Я хочу, чтобы все-таки, когда. Человек покупал вещь, когда ее сразу, первое впечатление, чтобы запах был тоже крутой Не какой-то там пыльно-травяной, да, но тоже крутой запах После того, как мы доработаем всю эту модель, то есть полностью утвердим производство Чтобы у нас не было никаких неликаний по самой модельке То есть по размерам, по тому, как она сидит, по талии Нужно будет сделать размерную сетку, это вот эта модель L -ка. Я думаю, нужно будет как минимум сделать M, -ку, XL, ку и S-ку, возможно даже XS и XS-ку. я хочу сделать такую фишку, что если ты хочешь, чтобы футболка прям сидела вешей прям вешей по блипочку, тогда ты заказываешь один размер, она сидит идеально по твоей фигуре. Если ты хочешь, чтобы она была в таком более-менее рэперском фристайл стиле, то ты заказываешь чуть на размер побольше, она уже сидит на тебе свободно, немного оверсайз. В принципе это логично, но не всегда это работает с футболками, потому что я это дело проверял. Итак, что мы имеем? Качество посадки. Почти топ, почти топ, но это не вишейв, в плечах, кстати, сидит прям идеально. Возможно, это потому, что Элька разрабатывать по моим плечам, фактически по моим замерам. Ну, почти, почти по моим замерам. Я все-таки брал чуть-чуть отклоненные значения, чтобы было более-менее приближенно. Что ж, друзья, вы не представляете мои ощущения, потому что эта идея у меня родилась очень-очень давно. Я не знаю, возможно, в старых видео... Я показывал, как я шью Свои лямки, когда сам там на швейной машинке Сижу, шью лямки для тяги Первые логотипы, первые идеи Там это все по-другому называлось Другие логотипы были Что-то получалось, что-то не получалось Пытался шить футболку, сам пытался шить майку сам, Это было жестко И самое главное, повторюсь Пока что в мыслях нет Сделать из этого бренд какой-то прям вот бренд-бренд, типа Ротус Дринт Джимшарк, Катидас, Найт, нет Самое главное, я хочу сделать продукт и парни, с которыми я работаю, хотят сделать продукт. Мы все вместе хотим сделать продукт, который мы лично сможем носить, кайфовать от него, рекомендовать и сделать его действительно от души. Внимание к деталям. Внимание вот каким-то таким маленьким мелочам, аспектам, которые будут... Вот ты возьмешь и ты будешь радоваться от того, что у тебя есть эта футболка или майка. Я надеюсь, скоро мы будем расширяться Я надеюсь, вам эта тема тоже понравилась Обязательно пишите свое мнение в комментариях Затянул видос много, но это история Ребят, всем большое спасибо за просмотр Пишите в комментариях, как вам вообще вся эта движуха Как вам футболка, как сидит, все моменты, все детальки В итоге у нас получилось 5 из 10 баллов Возможно, чуть поменьше, на самом деле, даст. Я бы снял чуть больше баллов за Reshape Возможно, где-то 4 из 10 Но... В итоге имеем то, что имеем. Бирочки, бирочки, то <смех> вот эта нитка, эта нитка, это жестко. Надо с ней, надо ее покарать. Что ж, еще раз всем большое спасибо за просмотр, You're welcome. увидимся в новых видео.